Теперь я включаю на одном, так же как и раньше, на одном компьютере запись, на другом компьютере вот эту вот программу замечательную, которая мне пишет все-все-все как надо, весь звук. Вот, но у меня маленько смещается некоторая доля фокуса внимания, чтобы вот следить, а я там, а я тут. Фигура, конечно, там, это нужно, конечно. Опыт, дело такое. Да не опыт, это просто вот все, когда в разных местах, внимание рассеивается. Поэтому я могу немножко быть невнимательной. И если я чего-то вдруг э, начинаю бредить, вы мне об этом скажите. Может быть, со временем я привыкну к этому. И стол, наконец, поставим какой-нибудь mm -hmm. в нужном месте mm -hmm. так значит смотрите вы сказали очень такую интересную фразу а, не фразу а абзац mm -hmm. я после этого спрошу может быть вы хотели с чего-то начать но я бы хотела сегодня сейчас обсудить Господи, скайп никак не дает прочитать это все а, как остановить свою болтливость, писать в ней почаще, чтобы невысказанности не страдать. Слово невысказанность здесь ключевой момент имеет. И в две колонки что было и как исправить, или что с этим делать. Я сам все это со смайликами, то есть чувствуется, что вы здесь относитесь к этому с иронией, это ваш с сарказмом. Я замучила себя внутренними монологами, как жить, на что опираться. Смешно, но боюсь сама себя, как своего врага. Стоит побольше молчать и слушать, так за, э, стоит побольше молчать и слушать, так за умную сойду, а то не Больше узнаю скоро свои мечты, планы и проблемы. Больше узнаю и скрою свои мечты, планы и проблемы. Вот здесь тоже ключевой момент. Скрою свои мечты, планы и проблемы. Во-первых... Слово невысказанность и слово болтливость. Откуда они вообще происходят и как пришло вам в голову, что вы болтливый и страдаете невысказанностью? Почему нужно высказать Ну, у меня был момент осознания, что если я ничего не говорю, то я не существую. И я много достаточно общалась, допустим, даже два года назад, все меньше и меньше общаюсь, круг общения почему-то сужается, ну, наверное, как у всех с возрастом. вот и помню, как хорошая знакомая, старше меня на 10 лет, сказала такую вещь. «Обрати внимание, когда ты говоришь, ты красуешься». Мне, говорит, в свое время тоже один знакомый так сказал, что я говорю не с целью э, принести что-то доброе в мир, а это такая вот демонстрация себя. Получше слова, посложнее, покрасивее фразы. То есть какая-то демонстрация себя, то есть получается, что говорение это основное проявление что ли меня в мире, вот такое, не знаю, не индивидуальное или индивидуальное, ну, особенность такая. Это как... вам подруга сказала? Подруга вам это сказала? Да. Ага. И вы с этим согласились? Вот, ну я хотя бы это услышала, то есть у меня очень мало обратной связи от внешнего мира. Я покрасовалась и молча ушла, то есть я никогда не собираю обратную связь. А потом уже, когда начинаются проблемы, уже поздно. Я не помню. Когда... Вы согласны с тем, что вы красуетесь? Что именно вы хотите? Какие достоинства свои вы хотите этим? Ведь когда красуешься, хочется какие-то достоинства. Вы... Ну как да, будто выразить. бы я умная, будто выразить. бы у меня хорошая речь, будто бы я демонстрирую свое филологическое образование, будто бы у меня хорошая дикция, артикуляция. Почему будто бы? Mm -hmm. Кстати, про дикцию артикуляцию я сейчас помню, вспоминаю четко, как вы э, много говорили о том, что вы даже в мужчинах этого не приемлете, как только карта ведь прошепеляет, все. угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я тут, не знаю, к теме или не к теме, вспомнила почему-то информацию, которую мама сказала, что когда она меня в коляске возила, она ставила мне в коляску радиоприемник я росла вот, это, начальный свой период под дикторов да, советского радио а там же они отобранные были раньше ж вообще высококачественные были, да, дикции без, без оговорок без всего это же страшное дело оговорка было вот, и в моем случае получается у меня генетически записано вот эта вот риторика ораторское искусство и я наверное думаю что это единственная моя красота и стараюсь демонстрировать Другой единственная вопрос. ваша красота в чем в риторике, в дикции, в речи больше нигде, ни в чем нет красоты. Вот не знаю, видите, пытаюсь прояснить вообще, ведь основной, основной своей проблемой сейчас я считаю свою жадность и нелюдимость и какую-то обидчивость бесконечную, и готова об этом говорить часами. А то, что людям не нужно мое говорение, а нужно мое слушание, ну, из литературы, да, я. О а чем вы говорите часа... Готовы говорить часами о своей жадности, об обидах, как Или меня ли? обидели, как с кем всё... говорить? А с кем угодно, с любым собеседником, с психологами в частности. Друзья, мне боюсь, я уже надоела, но есть такие подруги, которые слушают меня часами. Смотрите, что вы говорите. Вы говорите, я хотела бы показать, будто... хотя бы будто бы я в этом красиво в дикции да, в том что у меня э, хорошая риторика и что-то там еще да. а, там вы писали про умную а, как это то есть ум, какие вы знаете характеристики умного человека или какие вы полагаете для себя вот, вот вы посмотрите пообщайтесь с человеком он умный дикция риторика или что-то еще содержательность речи содержательность да речь в основном ну да ум речь Ну речь он демонстрирует ум как-то так uh -huh. ну в общем да это основной наш инструмент вторая сигнальная система так называемая проявляющаяся и вы готовы сказали говорить часами о своих негативных качествах которые вы обозначили обида что еще жадность а, да, жад... в чем жадность? Я не люблю своих родственников, я до смерти боюсь, что им всем нужны мои деньги. При вот. том, что я не являюсь какой-то там богачкой, но в сравнении с двумя детками у меня одна детка, в сравнении с тем, что у них полные семьи, я одна. То есть на меня одну, моя зарплата как бы больше, чем ну, если разделить на всех членов семьи, чем у них. И какое-то такое ощущение, что я всем все должна. Откуда оно родилось, я не знаю. Вот. ну жадность я называю это жадность я не знаю как это на самом деле подождите ощущение что я всем все должна и вы называете это жадностью mm, да жадностью сама себе придумала сама себе обиделась ага. такое ощущение как будто вы в этом самокопании много чего знаете на нас нового у вас я сейчас не хотела бы как сказать развенчивать это ну, со своей стороны. мне хотелось бы, чтобы вы до чего-то дошли сами. Возможно, будет это трудно и ну то есть да. знаете вот если если вкратце я лучше сама себя обругаю, чем меня кто-то другой обругает. Да, на зло маме отморожу уж, да. Я сама себя назову жадность, жадный, обидчивый и так далее, вот. Я готова, как вы говорите, я готова э, всем демонстрировать свою «будто бы» э, хорошую дикцию, «будто бы», но она же у вас не «будто бы», я слышу вас прекрасно. Все у вас с дикцией в порядке. Почему «будто бы»? то Ну, в силу того, что признание я не обнаруживаю, я недопонимаю свои жизненные цели. То есть у меня очень сильное ощущение хорошего, качественного профессионала на работе. Однако, как только начинается общение с начальством, у меня не складывается. То есть я пытаюсь на равных разговаривать, а на работе так нельзя, надо всегда снизу вверх. И я знаю, что в этом году я очень была продуктивна на работе, однако 13 зарплаты меня лишили за какой-то непонятный выговор, ну, в общем, за нарушение какое-то там в мае месяце. То есть одно нарушение перекрыло продуктивность целого года. И теперь у меня опоры э, профессиональные, я не знаю, на что мне опираться. Не быть продуктивной и спасти 13 зарплату, если я считаю, что продуктивность моей деятельности – это деньги, быть продуктивной, нарваться на выговоры и лишиться 13 зарплаты. То есть я вообще запуталась. А то, что нужно разговаривать с начальством и спрашивать, ребята, давайте договоримся, что вам от меня нужно. Молчать и быть исполнительной? Или активничать и нарываться на ошибки? Что для вас является мерилом? Или мерилом? Не знаю, как ударение. Мерилом. Мирил. Мерилом. Да, вы у меня будете личным консультантом по грамматике. Вашей продуктивности на работе. Для меня? Да. Что вы считаете? Вот что, Вот если бы вы вот это вот, вот смелость ощутили... Смелость инициативность, убили... но я... Собственно... Подождите, подождите, подождите. Что, чем измеряется ваша смелость и инициативность? Чем, как бы вы... По... Сейчас я переформулирую, потому что вы немножечко не поняли, видимо, вопрос, судя по ответу. Что вы должны получить из внешней среды, чтобы понять, что вы, что вас оценили, что вы оценены, что вы действительно правдоподобно, были продуктивны. Рейтинг, провести рейтинг сотрудников, вот грамоты и медали, я считаю, что это показатель. Высшая категория по физкультуре, я считаю, что это показатель, который обеспечивает мне 13 зарплату. Грамоты с командировки, где я победила в соревнованиях, я считаю, что это показатель. Все это уже есть? Да. А выговор за нарушение, я считаю, что он должен быть списан взамен на 5-6 достижений, фактически документально подтвержденных, Однако же он перекрыл все мои годовые достижения. Я в шоке. У меня не осталось опоры, на что опираться. То есть в спорте все было понятно. Одно соревнование проиграло пять выиграла, ты чемпионка. Одно соревнование проиграла, десять выиграла, ты чемпионка. Здесь я чемпионка, а по зарплате я дурак. Я ничего не понимаю. А какое, какое, то есть в рамках вашей работы вот эти соревнования, они тоже то имеют, как сказать, играют роль наверное это да это для вашей организации это насколько важно Ну вообще-то я соревнованиях выиграла то есть соревнования среди это в моем понимании очень высоко а для повседневной деятельности конкретно не что подумаешь кто-то куда-то съездил что-то выиграл то есть я не знаю, получилось ли что-то. До меня не довели э, степень важности моих побед э, относительно организации. Вот, а лично как, я... как до я вас не... должны были? Я вот про это промирила про, про все пытаюсь сейчас спросить, как до вас должны были довести степень этой важности, потому что вы понимаете, что это важно. Внутри вас я, я герой, я столько сделала подвигов, я столько совершила для этой работы, это для моей части должно быть действительно значимо. Uh -huh. Мои вот эти вот победы, спортивные достижения, uh -huh. потому что, да, я знаю, что там это все-таки действительно тоже uh -huh. может быть значимо, как в школах, институтах. Но до меня не довели. Вот, вот, вот это и есть, Мирила, чем? Uh -huh. вот чем они могли бы доказать вам, что да, они уважают эти ваши подвиги? Они их измерили и... Ну, снятие взыскания как можно более быстрое, вообще его можно было отменить. Я в, в юридических документах прочитала, что командир может наказать, но у него нет обязанности наказать. И я удивлена, что они сделали все, чтобы все-таки наказать и по самой большой э, шкале. Э, то есть э, э, на моем примере показали всем остальным что у нас нет, скажем, поблажек никому, даже чемпионам. Зачем и кому это нужно? Я вообще вот очень расстроена. Я хотела, да, я... во-первых, были приказы по объединению, которые меня не довели, что там перечислили наши имена, сообщили о наших достижениях. То есть все в курсе, а я об этом не знаю ничего. То есть я не читала этот приказ, я не была ни на каком построении, там, похлопали, вывели из строя, да, там, оценили публично. То есть, все индивидуальное, наказание индивидуальное, поощрение индивидуальное. Ты не чувствуешься вот я в этой ситуации, не чувствую себя членом коллектива. Совершенно. А за другими вы наблюдали? У кого-нибудь еще есть какие-нибудь достижения, не обязательно в спортивной сфере? Там еще что-то есть, кроме спортивной? Есть. Сейчас, извините. Да, да, да, да, да ничего страшного. Я, кстати, решила выключить свой тоже, чтобы он не запиликал Напомню. Да, я что-то не догадалась. Да вы можете ответить, я, если что, вырежу кусок. Нет, а мне не нужно. У нас полчаса всего тут успеем все сделать. Смотрите, здесь э, мне приходит в голову такая аналогия, что ли. С детскими, ну я тут, тут тоже бывает работаю с семьями, с детьми, и э, у родителей очень часто, родители очень часто совершают такую ошибку. Они наказывают ребенка, они вроде как они ну, любят ребенка, да, они ему много прощают, прощают, прощают, прощают, он там пакостит, пакостит, пакостит, пакостит. А потом вдруг у родителей терпение в один какой-то момент лопается или под горячую руку попал, и они за все предыдущие пакости берут и вот так вот за очередную пакость опытом выдают наказание очень похоже. это так то есть вот он там получил получил двойки ему вроде как уговаривали прощали терпели эти родители вот очередной да получил. отсутствие Не на тебе за все да. А ребенок то как это воспринимает он воспринимает эти сто процентов наказания как за одну двойку Да, да. или за одно опоздание вот здесь может быть я не знаю правильно ли я положу на нет просто. Правильно. я так чувствую. вы воспринимаете раз чувствуете что? Другое дело, что я бы спросила у командира роты, что это было? Наказание за все предыдущие или только за один? То есть у вас параллельно с вашими спортивными достижениями и всякими успехами, всяческими успехами, вы признаете, что вы могли совершать на работе какие-то ну, как, да, человек. Границы доступленного, очень размытые. Ты никогда не знаешь, когда ты прав, а когда нет. Из десяти построений ты должен был стоять в строю раза три. А вот за эти семь случайных вызовов никто никогда из командования не несет ответственность. Ты пришел зря. Ты пришел зря с ночи, ты пришел зря перед ночью. Никто никогда не извинится и не скажет, простите, в следующий раз я буду бдительнее. Нет. Вот Нарушение наших прав настолько велико, что уже с моей стороны, со стороны всех подчиненных, ну, сослуживцев, накапливается очень сильная... Неуважение к командованию за равнодушие, за лишнюю задачи, за бессердечность, что ли, я не знаю, как это назвать. Когда тебя э безосновательно вызывают на службу, и оказалось, что ты не должен там быть. Там какая-то ограниченная категория людей должна быть. А тебя вызвали вместе, лишив тебя времени с семьей, лишив тебя выходного дня, отдыха перед сменой, после смены и так далее. Но это же военная структура. Да. да. И там вызывают всех подряд. Да. То есть на какой какой-то сбор, какое-то да. что-то происходит, вызывают всех. Да. А потом уже отсеивают, кто да. нужен, кто не нужен, так? Да. Такая система. Да. Ага. И становится обидно, почему не дифференцировали этот вызов, почему там не вызвали по списку? Да, это очень часто и очень мучительно. И, и потом в отместку ты начинаешь хотя бы сам высчитывать интуитивно, куда тебе не надо. Не uh, ошибаетесь. Раз, да, три раза из пяти ты угадываешь, а два раза не угадал. И, возможно, накапливаются эти неугаданные моменты, которые, возможно, достались командиру ты, ну, в качестве ну, взыскания, что где твой там, люди. Угу. Он молчит, угу. молчит, молчит, а потом обрадовался, что я публично ошиблась и публично... Вот а и выдал вот эти сто за да, какую-то да. действительно осечку, ошибку. Да. Ну опять это мое внутреннее расследование. Спасибо за содействие. Внутреннее расследование чего? То есть вы до этого докопались до, до да, того, не что? с ним это обсудить, я не могу найти ни смелости, ни времени, ни возможности обсудить это с командованием. Как привет, дачушка? Как, как привет дочушке доченька и тебе привет из Москвы просто уже заочно столько слышно слышно с командованием обсуждать это я так понимаю как вот я как понимаю военную сферу я, в ней, я с ней тесно не не контактировала но в моих представлениях это, uh -huh. что с командованием вообще ни приказы, ни какие-то там взыскания не обсуждаются uh -huh. в принципе да вот то есть, то есть а вам бы хотелось да вообще это норма потому что очень много изменений очень много изменений скажем что на полевом, норма? Выход... Норма что? На полевом выходе должно быть оборудована отдельная палатка для женщин отдельный туалет для женщин отдельный душ для женщин но в... Ресурсов у командира роты для обеспечения отдельного служебного места и проживания на полевом выходе для женщин нет. Что он делает? Он снимает меня с графика смен и говорит, каждый день прибывайте на полевой выход на занятия. То есть мы с подругой садимся на такси, едем в полевой лагерь. До обеда мы там тусуемся на занятиях, потом он нас отпускает. А так мы ездили три недели. Когда пришли полевые деньги, оказалось, что полевых денег нам не положено. Мы в полях не жили. Что это было? Я не очень поняла. Кануме. Вот. То есть, наверное, полевые платятся за ночевку в лагере. Но если ты не можешь... Ну, то есть, понимаете, вот все время какие-то такие необъяснимые задачи, необъяснимые условия, не соответствующие никаким руководящим документам. И самое э, приятное для меня объяснение, которое моя подруга сделала, и что же там бедный министр обороны без тебя в Москве делает? Ты же такая умная. Ты сходи, расскажи ему, как все плохо в армии. Пусть он сделает, чтобы было хорошо. Если вы расскажете, вас уволят. А... Нет? Ну, во всяком случае, мне смешно об этом думать. Я все-таки осознаю, что моя степень ума не настолько, чтобы ехать к министру обороны. И наверное, а Там важна просто... степень... степень ума? Министр обороны только по уму? Он... Он... Он... Как... Какие-то тесты на АКЮ дают. А, мне задать вопрос по руководящим документам, и все, можно уже никуда не ехать. Я очень много чего не знаю по работе. У меня стоит классная квалификация, а стоит она просто потому, что стоит. Если начать спрашивать меня по уставам, я мало что отвечу. Я знаю по опыту что-то, а абзацами из уставов я не расскажу. Семью я не сдам, какие-то предметы обучения я не сдам. И, возможно, за то, что мне ставят за общество. А чтобы, чтобы взять и сделать, про, инициировать проверку по э, инструкциям, там же есть какие-то инструкции да, вот по поводу души, вы там сказали, да, да что там да. Э, что то Чтобы взять инициировать пр проверку, понятно, что если вы ее инициируете, даже попытаясь сделать это анонимным, то в вашей части могут догадаться, кто это сделал. Да, да. да? И вы тоже этого опасаетесь, потому что вам эта служба еще дорога, правильно? Зарплата дорога, служба уже все, уже не очень хорошо платят. Вот. Но для, для того, чтобы инициировать проверку, не нужно сдавать экзамен по химии? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, не нужно, не нужно. Ну то есть э, такого прям ума, как вы по себе представляете, э, как тесты на интеллекты, экзамены там не нужно. Что вас останавливает mm -hmm. от, от, от инициации от этой проверки что нечто другое. У нас существует коллективное наказание за ошибку одного. То есть за то, что вскроется какая-то моя инициативность, строится десять раз в день, будут, будет вся рота. И взрослые женщины У -у -у. с детьми, хозяйством и семьями будут на меня обижены. И, и, все, и... все прекрасно поймут, кто это инициирует. да. да? да. Единственное, что, опять же, из всех моих э, докладов наверх, э, иногда срабатывают очень хорошо доклады, когда я вдруг в интернете нашла главную военную прокуратуру и написала письмо, что на новом узле туалет на втором этаже, а у нас дежурство без покидания узла. И, извините, за 6 часов в туалет все-таки сходить надо. И когда ты идешь на второй этаж, э, может прийти проверка и наказать тебя за покидание боевого поста. Это, ну, чуть ли там не уголовное преступление. Я было пришла, за это коллективное, коллективное наказание? Нет, не было. Пришла проверка, сразу же отремонтировали туалет на первом этаже. И тогда пошло улучшение. Ну, еще парочка таких случаев. Пара судов у меня выиграно военных. Ну, легких таких, которые ну, коллективно, мы там чуть ли не коллективно обращались, хоть нам запрещено. То есть, у меня есть ощущение, да, буду с тобой завтракать, есть ощущение, что я потеряла... Связь с реальностью, то есть другие офицеры, другие... Другие по сравнению с каким временем? Даже, скажем, ну, 10 лет мало, 15 лет назад совершенно все другое было. Офицеры были наставниками, офицеры были отцами и матерями, офицеры были помощниками, офицеры были комбат-батяне, Сейчас просто сырые, совершенно тупые менеджеры современности, которые не могут ответить ни один вопрос, и заботиться они вообще о тебе не собираются. Ну, вот на этой ноте мне хотелось бы вернуться к вашему тексту. Тупые менеджеры современности. <coughs> как остановить свою болтливость? И с этого вы начали пояснять, что вы хотели бы доказать всем, будто бы, что я умная. Тут вдруг вокруг оказывается... Так, так, так. Стоит побольше молчать и слушать, так за умную сойду. А на самом деле вы считаете вокруг себя, ваше руководство, тупыми менеджерами современности? Да. Ага. И вам кажется, что эти тупые менеджеры современности считают вас дурой? Или не они знают, что я умная, и поэтому максимально... И Создает мне некомфортные условия, чтобы я, в общем-то, заткнулась и не раскрывала их некомпетентность. Некомпетентность или что? Ну Бездеятельность. Если бы они что-то делали, было бы лучше. Раз они ничего не делают, все только хуже. Угу. Какое-то у меня неправильное, вместо того, чтобы улучшать себя, я пытаюсь улучшить людей вокруг. А это же ошибка. Читала. А я. В, чем, в чем вы можете улучшить себя? читать уставы, пытаться действовать по уставам, читать законы, пытаться действовать по закону, не пытаться, есть такой негласный закон, да, поговори сначала с командиром роты, а потом пиши рапорт. У меня нет возможности поговорить с командиром роты, он то трубку не берет, то он очень занят, он действительно занят, я ничего не говорю. У нас у него 80 человек, ну пусть не 80, пусть 40, я, правда, список рота уже забыла, сколько человек. То есть, если каждый захочет с ним поговорить, где он столько времени возьмет? Вот. То есть, я принижаю свои потребности и проблемы, пытаюсь всем угодить, в итоге плохо одной мне. То есть, эти компромиссы меня просто... Еще пытаюсь всем угодить. Я вам сейчас знаете что, дам, дам небольшое задание, кому и в чем просто вот сейчас будете составлять такой список, да, кому и в смотрю. чем вы пытались прямо не сейчас, а прямо вот потом. Кому и в чем вы пытаетесь угодить? Я хочу быть хорошей, как все, в общем. Я хочу быть хорошей. В чем, значит, еще про, про, про, про Мерила я хочу вспомнить, У -у -у. значит, что являлось бы мерилом того, что вас оценили на службе. Вот вдруг, да, вдруг что-то происходит, такое непонятное, вдруг для вас когнитивный диссонанс, вдруг вас начинают ценить. И вы это видите. По каким признакам от руководства, от всего вашего коллектива вы увидите, что вас действительно ценят. Что явилось бы в какой мере? Звания, должность, благодарности. Какие звания, какая должность, какие благодарности. Понимаете, здесь, если вы получили какие-то там, как это называется, вот за спортивное да, достижение грамоты, грам... медали, ага. грамоты, медали, они же они у вас дома хранятся или там? Дома дома, вот. там, э, То есть там вообще никаких не было отзвуков вот, э, в, в, в роте, что вы принесли роте или полку, где вы там слушаете, да. да. были отзвуки, но даже интересно, что батальон связи, который э, ну, специальный батальон, да, допустим, они э, даже к медали, забыла, как она называется, за заслуги перед отечеством, что ли, вот, себе под это дело выписали. А полк, он маленькую роту связи в себя включает. И у нас вообще никаких звуков по этим соревнованиям, хотя мы были все в общей команде от объединения. То есть где-то это высоко ценится, как бы алюминие связи, а у нас вообще ничто. То есть вот эти вот размытые границы, да, mm -hmm. ценности там. В общем, очень тяжело да, в обстановке нестабильности пытаться как-то. Найти опору. И про болтливость вопрос на самом деле очень сложный. Болтливость, невысказанность. Что, что, то есть у вас здесь рядом в одном абзаце и болтливость, и невысказанность. Понятно, много возмущений, много вы видите того, что вас не устраивает. Как оставить свою болтливость и при этом невысказанность. То есть вы одновременно, понимаете, что если это не высказанность, то вы, значит, что-то не высказали, Но приходится... осталось внутри. А если вы признаете за собой «я болтлива», вы так называете, значит, вы что-то высказываете. Да, я молчу, молчу, вы... молчу, потом бац, и что-то не тоже... вылезло. И, и, и, и, и тоже опытом. И одновременно с этим вы говорите, что очень трудно поговорить с командиром, а есть такой негласный закон, сначала поговорить с непосредственным руководством, он, он везде есть, он не только в военной сфере, mm -hmm. и, сколько знаю, да, лучше сначала поговорить непосредственно с своим руководителем, чтобы не, yeah. не делать на работе себе самому пакости, потому что, конечно, обидно будет, когда ваш руководитель вдруг как с неба получает куда-то чего-то, какой-то нагоней. Так вот, здесь хотелось бы тоже, чтобы вы... Ну, здесь получается, что если я попрошу вас это выписать, то некоторые моменты будут, как сказать уточнять ваше и местоположение, и э, то, где вы служите. То есть, вот что можно выписать, что нельзя и в какой-то там завуалированной, завуалированной анонимной форме. Mm -hmm. да? что, что вам удается высказать, а что так и не удается высказать? Да? Есть, вы говорите, что я болтлива, где-то что-то высказываю, вместе с этим остается еще немного невысказанного или накипает и вот вы все ли все ли вам удается все-таки в момент вот этого выплеска высказать или что-то все время остается внутри и еще когда вот вы вот это сделаете uh -huh. ну, ну можно будет вспомнить какие-то аналогии до вашей службы вы кстати мне рассказывали, что сначала вы в прошлый раз с юристом с каким-то работали, да, секретарем да. или с кем-то. да? А вот на эту службу вы когда пришли? В 95-м. В 95 До 95-го вы тоже где-то работали. Да. Вот. Можно было бы вспомнить еще это потом, после того, как вы выпишете примерно, что вам удается высказать, а что не удается. Там можно будет взвешивать, какие моменты можно высказать достаточно быстро, а какие моменты, понимаете, здесь нужно находить политику, в том числе политику взаимодействия с руководством, например, взвешивать значимость моментов, которые надо бы высказать. Значимость, вот там какой-то туалет на втором этаже, да, он должен быть на первом, насколько это значимо, насколько это ударит по вашему руководству, насколько это потом ударит ответкой по вам. Uh -huh. То есть каждый такой момент, который вас возмущает, нужно будет соразмерять еще не только потому, насколько он вас возмущает, но и соразмерять со степенью, как сказать, критичности для, э, для вашего руководства, mm -hmm. потому что вы от него потом получаете. Mm -hmm. я, не, я немножко, может быть, не, не очень понятно сформулировала сразу. И в зависимости от того, насколько это критично для руководства и насколько это потом э, по вам же ударит, э, впоследствии вот после, так, делать такое измерение в, в каждом возмутительном для вас моменте и взвешивать. Писать ли об этом или не писать, например. Uh -huh, uh -huh. Подходить ли об этом к вашему непосредственному руководителю или не подходить. Потому что вы, вы сами говорите, что он очень загружен, занят. И по каждому поводу к нему подходить он просто ну, <laughs> не найдет этого да. времени. Вот. Поэтому нужно будет эти поводы как-то градуировать. Вот по этому поводу я подойду, а по этому подойду, подойду после или, может быть, можно где-то глаза закрыть, mm -hmm. тогда степень, степень вашего возмущения может быть со временем. Не будет настолько высока, вы будете, ну, как, знаете, как, у меня такое метафорическое сравнение, я иногда применяю, как паровой двигатель. Mm -hmm. Вы будете выпускать помаленечку этот пар, но не настолько помаленечку, чтобы он у вас взорвался. Да, да. Вот, то есть, это так вот. Соразмерять -со -со -со uh -huh. uh -huh. ваше возмущение, с вашими возможностями и с возможностями выслушать с возможностями вашего руководства вас выслушать. Вот. Поэтому нужно вот сделать такой списочек, что уже что-то в этом списочке останется при вас, что-то можно выложить. Вы там потом сами решаете, да. чтобы не было каких-то личных имен. <клёх> вот. И тогда можно будет найти компромисс между вашей болтливостью и вашей невысказанностью. Uh -huh. Искать его, по крайней мере, начать вот а еще после этого мы будем знаете что делать мы будем вспоминать как это было у вас вплоть до э, с детства mm -hmm. потому что наверное это у вас не сейчас началось и какие-то моменты которые другие воспринимают более равнодушно ну, не более более спокойно, у вас вызывают больше эмоционального напряжения правильно же да, Елена, ну, говорите, насколько, да. насколько, не знаю, как спросить, у меня совершенно отсутствует личная жизнь, у меня нет любовника, мужа, дочка, это ну, то же самое, что я, она не составляет для меня ни проблемы, ни труд трудностей каких-то, то есть у меня очень комфортная личная жизнь, в смысле пустая, мне не приходится дома ни с кем договариваться, поэтому я не имею личную жизнь, я, наверное, не умею договариваться, начиная с личной жизни, Является ли это отражением моей профессиональной жизни? Не умею я договариваться, либо, по-моему, либо никак. Немножко не с той стороны. Смотрите, вы человек национальный, и в том числе, наверное, благодаря этому у вас есть спортивные достижения, потому что для спортсменов, у спортсменов вообще другая. Там даже, там даже психологи специально готовятся. То есть, если, например, э, такой маленький пример отвлеченный, если, например, для э, среднестатистического человека средняя мотивация двигатель его, его развития, <как> то есть наиболее высоких результатов достигают люди со средней мотивацией. Я не очень сильно хочу вот этот экзамен сдать, но и не совсем наплевать. И тогда я его, скорее всего, сдам. То есть большая часть вот таких людей она его сдаст. <танкро> если же я очень-очень хочу экзамен сдать, очень сильно прям трясусь. У меня просто внимание и я не могу его уже сдать. Или если я не хочу, понятно, да? У спортсменов другое, у них должна быть высокая мотивация. Вот. И так очень-очень многие моменты. Поэтому у спортсменов определенная, то есть не определенная другая комплекция, нежели у других людей, <танкро> другая конституция. И э, э, то, что вы говорите, личная жизнь является отражением моей профессиональной. Здесь немножко корни лежат в вашей конституции, в вашу, в вашей психической конституции, в, вашем, в, вашей, в вашей нервной системе, в особенностях вашей нервной системы. Mm -hmm. А уже вот эти особенности вас двигают и по пути личной жизни, и по пути вашей, вашей, вашей профессиональной самореализации. И там, и там она вам где-то помогает, а где-то мешает. Mm -hmm. То есть там, где нужен спорт в вашей, на, на вашей работе, в, ваша высокая вот эта вот способность выдерживать высокие эмоциональные, на, высокое эмоциональное mm -hmm. напряжение до какого-то предела, она вам помогает. А в, способности в, в необходимости договориться с начальством, она вам мешает. То же самое и в личной жизни. Понятно сказала? Да, Да, да спасибо. То есть они э, друг с другом взаимосвязаны не потому, что личная жизнь мешает работе или работа личной жизни, а потому что ваш склад вот такой, вы сама с собой не можете договориться. Uh -huh, uh -huh. Для того, чтобы договориться, нужно искать, а где я перегибаю палку, а где я вот, могу себе дать люфт и выпустить пар спасибо вот поэтому мы сейчас только-только э, начали может быть еще долгое время будем только-только начинать <свят> потому что вы вот такая какая есть вы выросли сколько вам сейчас лет и сколько вам было лет когда вы складывались и возможно какие-то моменты у вас физиологически заложены эмоциональная лобильность высокая вы кстати быстро переключаетесь с печали на радость и с радости на печаль думаю что нет Единственное, что я заметила, не очень давно со мной происходит, я могу очень громко и радостно хохотать над чем-то, и эта волной переходит в жуткий горестный плач. То есть угу. вдруг раскрывается какая-то область, вот, и я уже несколько раз это замечала, и я начинаю бояться очень сильно хохотать. То есть это так интересно, что происходит в голове, в душе и везде, да? Ржешь, ржешь, прям смеешься от души, то есть что-то очень весело или что-то вот такое прям необыкновенное. И... — Такое всю жизнь было? — Нет, совсем недавно. И вот дохохачиваешься до того, что ты начинаешь плакать, и сразу всплывают горестные моменты, и ты уже так же сладко рыдаешь над ними, как ты только что хохотал над чем-то веселым. И вот тут меня вот немножко это начало смущать. Ну, это правильно вас смущает, потому что странно это хочется. Сейчас трогать. Не то чтобы странное, на самом деле, когда вы переживаете эмоции слишком сильные, то задействуются те же в основном основе, те же компоненты те же участки головного мозга те же гормоны те же системы наших, нашего организма которые задействованы ну например если нам страшно у нас повышается пульс учащается дыхание там, покраснение лица гипермия легкая и так далее если мы вдруг нам что-то нравится мы испытываем Восторг, сильное влечение, у нас все то же самое. Mm -hmm. Да, в мозгу где-то одни и те же центры задействованы. Поэтому, когда вы переживаете очень сильную эмоцию радости, то я сейчас пытаюсь русскими словами это все высказать. <laughs> Есть такое слово «иррадиация». Может, слышали? Нет, иррациональность слышала, а иррадиация. Иррадиация. <свят> потому, что, потому что мне удобнее объяснить Там, так на птичьем языке. Да, это, значит, иррадиация – это нервные импульсы, которые рождаются. Нервные, в, в коре головного мозга рождается э, импульс. Это клетки головного мозга начинают больше и больше работать. Через них протекают больше... Э, больше импульсов. И вот клетки задействуются все больше, больше, больше, больше, все большая окружность вот этого очага возбуждения. В конце концов, он, этот очаг возбуждения становится шире, шире, шире и задействуют уже другие очаги головного мозга и сильнее. Вот. И они те же самые, что и задействуются в других эмоциях. Вот так вот я вам... Может быть, не совсем правильно, но так, чтобы по-русски было. Это называется радиация. А человек возбуждения, если он становится сильнее, будьте здоровы, сильнее и дольше, он возрастает, возбуждает другие, другие центры головного мозга. И здесь у вас, как естественно, реакция, уже идет в результате этого напряжения возникает как будто бы другая эмоция, но она возникает не из-за того, что извне вас что-то простимулирует эмоцию испытывать, а эта эмоция возникает изнутри уже, uh -huh, uh -huh. на тех же самых физиологических процессах, на которых возник восторг. Спасибо большое. Вот как-то так. Спасибо. Но э, что, э, что, о чем это говорит? О том, что вы, опять же, у вас э, вот эти вот эмоциональные процессы, может быть недостаточно, как сказать, слишком раз... да. ну да, вот вы лучше меня прямо. а я занимаюсь немножко собой, то есть процессы возбуждения преобладают, торможение вовремя не возникает, и поэтому у вас возникают смешанные такие реакции. вот чтобы их как-то регулировать, надо понимать, почему это все происходит, и вовремя Остана... ну, как не останавливаться, учиться регулировать, регулировать это дело. Mm -hmm. Потому что если пытаться регулировать, если пытаться контролировать свои эмоции усилием воли, это приводит часто к обратному процессу. То есть, если я буду терпеть, сдерживаться, Становится я наоборот, буду испытывать это да еще сильнее. Здесь нужно понимать механизмы, как, как это во мне работает, с чего это начинается, и где, в каком моменте я могу понять, ага. если я пойму, от чего это возникает, а какие мысли во мне сейчас проходят. Это уже полдела сделано, я эту эмоцию уже... Если я пойму, что я испытываю... Да, иногда бывает так, что эмоция развивается настолько быстро, настолько страшно, сильно, что человек не понимает, что он испытывает. Или понимает уже опасля, когда он уже что-нибудь сотворил. Вот. Часто так бывает с агрессией, в состоянии аффекта. Человек не успевает подхватить. А если вот он уже успевает, если, он, если его удается научить успеть свою эмоцию поймать и назвать, понять, что он испытывает, накал уже меньше становится, как правило. В вашем случае это тоже... Ну вот и вот эта вот раскачка, это проявление, опять же, внутреннего постоянного фона напряжения, которое вас... Ваш... Вы не справляетесь с этим уровнем напряжения, прямо скажем. Поэтому и получаются такие реакции я смеюсь смеюсь потом раз и заплачу когда даете себе расслабиться для смеха расслабляетесь и для того что из педагога постоянно возможно, слеза да да да да да. и оно прорывается вот на уровне вот этого я позволила себе смеяться хоп-хоп и все остальное тоже позволила. ладно сейчас мы пока закончим вот на этих заданиях которые я вам дала чтобы не делать слишком больших отрезков. Спасибо. Спасибо, Елена. Все, дальше в теме. И назначим там еще, может быть. Сейчас я буду проверять, как это у меня чудо техники мое справилось. Надеюсь, что в этот раз все в порядке. Спасибо будет. большое, что дали мне время, выходные, в праздники. Вам спасибо. Да выходные, праздники – самые благодать. Для работы. Не надо никуда бежать. Все, до встречи. До встречи. Спасибо вам большое. До свидания.